Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Ну, исследователь мне достался. Полночь из меня душу выворачивала. Это вообще сейчас законно людей по ночам добраться? Нет, незаконно. Но для тебя нормально. Давай мы сразу договоримся. Если ты хочешь, чтобы я на тебя работал, ты слушаешься меня.